Про обиды, да, почему люди обижаются на других людей, почему как-то мстят, почему ненавидят. Да на самом деле есть только одна основная причина, это невозможность поставить себя на место другого человека. Не может, нет такой возможности, потому что внутри себя человек не принимает такие вот качества которые есть там, у так называемого обидчика. Если, например, я там злюсь на измену, ненавижу, там, думаю, как она могла, то значит, просто я не принимаю ту часть в себе, которая тоже может там, изменить, предать, какой-то еще такое вообще причинить. Вот. И как ни парадоксально, принятие вот этих темных сторон позволяет ими управлять. То есть, если я в себе эту часть принял, то я могу уже так не поступать. Уже нет искушения, уже ничего не тянет, не провоцирует. Потому что ну, я уже внутри это отыграл. И тогда не, не нужно в реальной жизни это проживать. То есть, принятие внутренних качеств теневых, проживание их позволяет в реальной жизни э, не использовать. Здесь надо различать... Внутреннюю вот эту вот э, обиду и внешнее обозначение границ. Например, допустим, да, такой пример. Там, там, женщина там изменяет мужчине, да, и вот э, его неадекватная реакция – это если он обижается, ненавидит ее и не общается. Еще одна неадекватная реакция – он обижается, ненавидит ее и продолжает общаться. А вот адекватная реакция в данном случае – это внутри понять ее, увидеть свою ответственность. Ну вот. Если своя ответственность принята, уже исходя из этого решить, хочу я продолжать дальше с ней, либо нет.